Друзья, в последних роликах, я думаю, многие заметили, что я работаю вот таким вот шуруповертом от компании Makita. Модель называется DF333D. Шуруповерт очень компактный, удобный. Он 12 вольтовый. В комплекте есть две батареи, зарядка и поставляется он в кейсе. В связи с этим хотел сделать розыгрыш. Будет разыгрываться такой же шуруповерт вот в таком кейсе. Кейс в пломбочке. Чтобы стать участником данного розыгрыша, первый, это нужно написать комментарий под этим видео, почему именно вам нужен шуруповерт. Второе, вам нужно подписаться на YouTube-канал Макита Раша. Ссылочку я оставлю внизу под описанием. Также очень важно, чтобы были открыты у вас подписки. Приблизительно через 10 дней при помощи Ародомайзера мы выберем победителя. И если перейдем по вашему комментарию, у вас будут закрыты подписки или вы не подписаны на Макита Раша, то мы будем выбирать другого победителя. Ну и также хотел сказать, что доставка будет производиться только на территории России. Поэтому пишем комментарии, ставим лайкосик, участвуем в конкурсе. Ну а мы продолжаем.